И всем привет, ребята! С вами Елиш Атвазыев. Этот канал Дэви. Вы спросите, где? Где меня не было целых три месяца? Да, я видео еще снимал 4 три недели назад. А все потому что я, ну как я, отдыхать это не назовешь просто. Просто я этот отдохнуть решил, надоело снимать. Теперь я еще раз сниму. Вернусь не знаю когда. Ну а пока, сейчас мы увидимся на балконе. Вот я на балконе, как вы видите. Вот, сейчас я вам покажу на улицу. Я уже показывала это ранее. Ну, это было пять месяцев назад, 3 месяца назад. Сейчас вам покажу. Вот, вот, я вам показал улицу. Итак, четвертый ролик. Ну, видео будет, где я на кухне кушаю, ем. Ну что, сейчас я. На свою комнату пойду. Вот и я уже у себя в комнате. Ну а что, с вами был я, Ильшат Возлыев, этот канал Дэви, а мы встретимся на кухне через несколько секунд или минут. Всем пока и всем удачи!